Привет, друзья! С вами Саша Кот. Так как у вас уже более 10 тысяч подписчиков, а чтобы вы понимали, это равно населению моего родного города, я решил для вас выпустить видео, как я начал делать татуировки. С чего я начинал, что имею на данный момент и куда стремлюсь. Если честно, друзья, в съемках данного блога я нашел себя, понял, что моя информация, мой жизненный опыт может быть для кого-то полезен и интересен. Все это не только мои заслуги, заслуги моей семьи, моей верной команды, моих друзей. И к этим людям теперь еще присоединились и вы, мои подписчики. Поэтому, друзья, спасибо вам за ваши подписки, лайки, активность в комментариях. Это вдохновляет меня на улучшение контента, который мы производим для вас. Будучи подростком, я жил по стандартам, которые мне навязывало общество. Целью всей моей жизни было поступление в университет. Даже не то, что целью, а единственным шансом, чтобы вырваться из маленького города, было именно поступление. Но все рухнуло, когда я завалил экзамен в школе. Я понял, что я подвел не только себя, я подвел родителей, учителей, друзей. Вся моя жизнь перевернулась, я не знал, что мне делать дальше. Все это получилось не специально, и дабы дальше не портить отношения с родителями, не расстраивать их, я поступил Колледж. И вот переехав в Волгду, на тот момент это для меня был огромный город, но чтобы вы понимали, это даже не миллионник. Я начал жизнь с чистого листа, начал знакомиться с новыми интересными для меня людьми, которые в дальнейшем уже и познакомили меня с понятием татуировка. В возрасте 18 лет я сделал себе первую татуировку, и этот процесс меня настолько вдохновил, что я стал максимально глобально изучать данный вопрос. То есть, переписывался с мастерами, искал информацию в интернете, смотрел видосы на ютубе для того, чтобы как можно скорее начать делать татуировки самому. Так как денег на оборудование у меня не было, я решил начать свое творчество с хэндпока. Просто купил иголки и краски и начал делать татуировки своим друзьям. Хэндпок! Мы троем с кентами скинулись на краски и иголки, и решили, что мы троем будем заниматься хэндпоком. Хотя бы троем попробуем это делать. Но поняли, что только я один умею рисовать. Только у меня одного хватает усидчивости, сидеть много часов и тикать иголкой под кожу. или вот. все с, так сказать, обоюдным согласием шли к тому, что именно я должен продолжать этим заниматься. Но, к счастью или к сожалению, я очень быстро достиг потолка в данном направлении и задумывался уже о покупке профессионального оборудования. Занимаясь хэмпоком, я смог подкопить небольшую часть средств, которых, конечно же, не хватало на покупку оборудования. Благо, мои родители, которые всегда поддерживали все мои начинания, дали мне э, денег. За это им отдельное спасибо, на которое я уже смог купить минимальный набор профессионального оборудования. И да, я делал татуировки в общаге, потому что мне не хватало денег на аренду кабинета или студии, но делал я их профессиональным, но главное, стерильным оборудованием. Помню, когда впервые ко мне начали обращаться левые люди, то есть клиенты с двумя татуировками, когда я работал в общаге, то есть, и мне приходилось объяснять им, почему я колю в общаге, они так удивлялись, типа, почему ты работаешь здесь, у тебя же, типа, получается крутые татуировки. Но я просто не мог, точнее, не то, что не мог, я пытался им это все объяснить, то, что у меня нет возможности работать в студии, у меня нет такой клиентской базы. И они, на самом деле, относились к этому с пониманием, за что я им благодарен. На самом деле, спасибо вам, мои первые клиенты. Но, к счастью, долго делать татуировки в общежитии мне не получилось. Директор узнал об этом и под предлогом моего выселения запретил мне заниматься татуировками в общаге. И вот у меня стал вопрос, где мне развиваться, где мне продолжать заниматься собственным творчеством. Единственным человеком, к которому я мог обратиться с данной проблемой, был мой мастер, у которого забивался я. Я пришел к нему в студию, так ему сказал, Олег, мне негде делать татуировки, возьми меня к себе, я готов на все твои условия, лишь бы дальше развиваться и заниматься собственным творчеством. На что он ответил мне согласием, он сказал мне, да, давай заниматься и развиваться в данном направлении вместе, за что ему также отдельное спасибо, Олег. Самая жесть была, когда я пришел к Жуку в студию, вот, мне выгнали с общаги, я пришел к Жуку, он меня принял себе на работу, но у меня не было ни кушетки, ни стульев, ни рабочего стола, абсолютно ничего, кроме вот этой машинки, блока и минимальных каких-то расходников, мне нужно было как-то за день, мудриться заработать э, на все это. И да, у меня это как-то получилось сделать. Э, хоть я и был самым молодым татуировщиком в тот момент в нашем городе, э, но я уже обучался и перенимал опыт состоявшегося мастера. Также изучал новые техники рисования и татуирования. Но, к сожалению, отработав год в студии, нам пришлось съехать на съемную квартиру, оборудованную полностью под тату-студию. Но благодаря тому, что мы набили хорошую клиентскую базу, мы продолжили заниматься творчеством. Проработав дома примерно год, я понял, что мне нужен собственный творческий уголок, я готов к открытию собственной студии. Конечно же, с Олегом у меня остались теплые дружеские отношения, я до сих пор делаю у него татуировки, все самые любимые татуировки на кистях, на лице, сделал именно он, поэтому все nice, просто наши творческие пути немножко разошлись. Из-за того, что я долгое время развивался и двигался с Олегом, очень много, что у нас было либо общее, либо что принадлежало ему. Следовательно, уходя открывать собственную студию, я уходил с собственным минимальным набором оборудования и рабочей мебели. Следовательно, помимо э, аренды новой студии, мне требовалось сделать какой-то минимальный ремонт, закупка мебели, э, расходных материалов. Это требовало больших вложений. И вот мне пришлось продать машину для того, чтобы открыть свою первую тату-студию. Многие подписчики спрашивают, возможно ли ко мне приехать на сеанс из других городов. Конечно же, да. Записывайтесь ко мне на сеансы, я буду рад видеть каждого из вас в стенах своей студии. А также, если ты мастер и хочешь получить у меня индивидуальный мастер-класс, также пиши мне в директ инстаграма. У меня для тебя есть специальное предложение. Я думаю, мы с тобой о чем-нибудь договоримся. Поехали. И вот я открыл первую свою тату-студию. Чтобы вы понимали, это был небольшой кабинетик, площадь 20 квадратных метров на территории которого я не только делал татуировки, а продавал мерч. Мы записывали какие-то первые видосы с процесса нанесения именно там. То есть там зарождалось уже мое настоящее творчество. Моя студия называлась Blind Work, и в концепцию этой студии входило только мое развитие как мастера. Нашел уже третий год моей творческой деятельности, и я понимал, что мое хобби перерастает в бизнес. Но для полноценного бизнеса не нужна полноценная команда. Мне пришла идея создания самой крупной тату-студии в городе. Именно тогда началось зарождение проекта «Кольня». Я нашел помещение, подходящее под все мои требования, начал делать в нем ремонт, параллельно развивая проект и набирая команду на территории старой студии. Так как строили мы все с нуля, ремонт затянулся на год. Но мы не теряли время зря, и на территории еще старой студии я начал набирать команду. Начали подписывать первые договора с производителями оборудования и расходных материалов, такие как Влад Блат, тату Татуфарма, ездили на наши первые тату-конвенции. А уже в мае 2018 года мы официально переехали и открыли самую крупную тату-студию в Вологде – Польня. Самая жесть была, когда я заканчивал колледж свой, получал диплом. Одновременно у меня шла стройка в этом помещении. И плюс параллельно для того, чтобы шла стройка в этом помещении, мне нужно было работать в той студии, делать татуировки. То есть и мой день начинался с того, что я бегом бежал на учебу, э, сдавал какие-то долги, готовился к защите диплома, после этого бегом бежал на стройку, проверял, к работают строители, после этого бежал на работу, после работы бежал, бежал опять на учебу, и так изо дня в день на протяжении буквально месяца. Это было жестко, ребята. И, кстати, диплом я получил лежит у родителей и радует их взгляд. Вот я и рассказал вам свою небольшую историю становления меня как тату-мастера. За дальнейшим моим развитием и развитием моей тату-студии вы сможете понаблюдать на этом YouTube-канале. Поэтому, как всегда, подписываемся, ставим лайки, в комментариях пишем свое мнение по данному видео. Погнали!